И жена... и жена говорит, слушай, а что ты всем рассказываешь, что ты не понимаешь людей? Ты же просто их ненавидишь. Ну, выйди и скажи, что ты ненавидишь людей. Просто вот выйди так и скажи по-честному, я ненавижу людей. Ну я попробовал, но это неполу... не... ну, невозможно. Ну, невозможно выйти вот так вот, ну, типа ст стендап-компер, выходишь и говоришь, здрасте, я ненавижу людей. И начинаешь вот, шутить, а все. Лю... Люди уже не могут смеяться, они не смеются, они заняты. Но они ненавидят тебя в ответ, понимаете? Ну, такое ощущение, там, как будто официант уже ходит, думает, как тебе лицо под носом разбить. Там, знаешь, организатор думает, нахер я позвал то придурка. И зрители, вот они ничего не могут сказать, но вот в глазах читается ненависть. Но вот полное ощущение, что аниматор на детском утреннике, понимаете? Некоторые выходят покурить, ну, просто так и вижу люди. Некоторые выходят покурить прямо на сцену. Тебе в лицо. Я думаю, ладно, но надо же быть честным, сендапкомик должен быть честным. Да? Я решил пойти по-другому. Можно сказать, что ты мизантроп. Ну, мизантроп. Но это еще хуже, не все понимают, понимаете? Я как-то выхожу, говорю, я мизантроп, и мне человек говорит, чего, бля? Оп, я говорю, ну мизантроп это такой человек, который нелюдим, страдает от человека ненавидничества и одиночества. И она говорит, Олег, я не поняла, это что, Медведев что ли? Потом выхожу в другом городе, говорю, я мизантроп. Выступил, все, мне подходит человек в конце, дает мне какую-то таблетку, говорит, это тебя от мизантроп. Я говорю, от мизантроп? Он говорит, да, от Хламидеев. <смех> Понимаете? И, но, но это странно, почему люди напрягаются, когда ты говоришь, что не любишь людей, что мизантроп, что не любишь людей. Потому что в России, как мне кажется, ну, все мы ненавидим людей. Нет такого ощущения. Интересно. Ну, абсолютно верно. Вот в подъезде, например, да? Вот возьмем, подъезд это типичная модель ненависти в России. Прям типичная. Я не знаю, как в вашем подъезде. Может, вы живете в подъезде, который еще не построили в России, но я живу в подъезде, который построили давно. Вот в нашем подъезде все время кто-то сыт в лифте. Все время. Ну это какой-то, я уверен, что в любом подъезде в России такой есть, знаете? Это такой какой-то подъездный Дед Мороз. И никогда никто не видел, но подарочки остаются, блядь. Ну я бы даже сказал, что это не Дед Мороз, это такой, это тайный Санта с работы, из офиса, знаете? Ну потому что все подарочки говно. Но это ладно, другой почему-то, другой почему-то все время жжет кнопки в лифте. Кстати, таких людей очень просто вычислить, потому что на свой этаж кнопку они не сжигают. Если у вас подъезд сожжены все кнопки, он живет на первом, понятно? Значит, один жжет кнопки, другой сверлит, третий курит в подъезде, четвертый не скидывается никогда домофон, потому что им нельзя сжечь кнопки, блядь. Раз в месяц они все собираются и говорят, какие же пидорасы, какие пидорасы, управляющая компания. В каждом... И в каждом подъезде в России есть только один нормальный человек. И все мы думаем, ну это, конечно, я, блядь, нихуя, это уборщица, блядь. И поэтому, когда ты выходишь, говоришь, я ненавижу людей, люди напрягаются, ну это непонятно, почему они напрягают, типа, что ты у нас ненавидишь? Ты кто такой, блядь? Уборщица, что ли, ты? Поэтому я не говорю, что я ненавижу людей, я говорю, что я ненавижу, например, очереди. Ну, очереди все ненавидят, все самые со сразу согласны. Понимаете? Yeah. Так что, ну, мы же все знаем, да, если в российской очереди пропустить кого-то без очереди, хер, ты после этого войдешь в этот кабинет. Вот хер. Сначала мне только спросить, потом они позовут всех людей с этого этажа, чтобы ему только спросить. Потом обеденный перерыв, потом Медведев, потом поменяют конституцию и все, хуй ты туда больше попадешь, понятно? И мне порой кажется, что. Ну, дело в том, что мне, мне начало казаться, что я как будто бы э, снимаюсь в таком реале шоу как в шоу Трумана, знаете, э, фильм такой, посмотрели? У меня 30 еще один человек, которому 37. И для тех, кто не смотрел, я объясню. Это фильм, в котором человек живет себе живет, а потом выясняется, что он всю свою жизнь принимает участие в реалити-шоу. Он просто об этом не знает. Везде развешены камеры, и все, что он делает, снимается. И у него даже город какой-то искусственный, то есть это большая-большая студия. И вот я думаю, что я в таком шоу снимаюсь. Что есть такая особенность, куда бы я ни подходил, там нет очереди, там пусто, и прям передо мной, блядь, образуется очередь. Просто вот пустырь, Никого нет, я подхожу к своей регистрации и очередь, блядь, даже в аэропорту Жуковский, в любом месте, понимаете? И я думаю, что если я реально в шоу Трумана снимаю, ну в таком в реалити-шоу, которым я не знаю, наверное, у него очень херовые рейтинги. И мои сценаристы думают, как бы, блядь, поднять рейтинги, сука. На соседнем канале охуенное же шоу. Там чувак сыт в лифте, он ни разу никто не увидел, блядь, сейчас смотрят пиздец. Понимаете? А у нашего, ну что там интересно, что у нас на этой неделе произошло? У нас интересно, он один раз пернул, один раз не скинулся на дымофон. Все, блядь. Надо что-то делать, пацаны. Давайте выводить его из себя. Где он сейчас находится? Так, где он? Он в торговом центре. Так, внезапная очередь, давайте. Внезапная очередь, все вместе, давайте. Что-то он такой спокойный-то. Почему так? Так, давайте, значит, к девочке с молоком. Пускай сейчас подойдет мужик, блядь, с полной корзиной пива. Разного, блядь, разного, нахуй. Чтобы пробивали дольше. Он не мог же, Но чтобы все попробовать, да. Сука, он все равно спокойный, да? Давайте так, пускай сходит за чипсами, которые он забыл, да. Так, жена, просто так не стой, возьми возьми орбит или Мелкивей, или орбит, или Мелкивей, вот так пять минут стой, блядь, вот так. Сука, почему он такой спокойный, сейчас, блядь, последний шанс, нахуй, сейчас он точно, он нахуй сейчас, блядь, расплачивайтесь, блядь. И там эти говорят, ты точно расплачиваться? Да, да, да, точно, на этой карте денег нет, блядь, есть на другой, но на другой только половина суммы, блядь. А вторая половина, внимания в парковке на машине, на, сука, блядь. Ну, я просто, я просто не знаю, как все это объяснить. И пробки я тоже ненавижу. ну как Потому что это же, ну, пробки — это же тоже очередь. Там тоже все все на взводе, все злые. Всегда понятно, правда, кто крайний, блядь, это всегда ты, нахуй. Единственная справедливость по сравнению с очередью, что те, кто едет, едет без очереди, на всякий случай сразу везут на скорую помощь. Вот. И все время кто-то пытается перед тобой въехать, ну, блядь, кто-то... Подрезает тебя в пробке, мы все стоим в пробки, пробке, он все равно пытается въехать, блядь. Нет, я всегда таких людей пропускаю, я понимаю, блядь, ну, ну он спешит, пока никого нет в подъезде, может, еще надо там. Всем привет, и раз уж вы досмотрели до этого момента, то просто подпишитесь на канал и поставьте лайк, дизлайк, оставьте комментарий, любую активность проявите. Я буду вам просто по-братски за это благодарен, и это позволит мне... Больше писать материалы и выкладывать его на канал. Это часть для тех, кто, кому интересен не только контент на канале, скажем так, юмористически непосредственно, но и сам канал, где я общаюсь с подписчиками, с вами и с теми, кто может не подписываться, но смотрит, во всяком случае, эту часть тоже. Короче, я давно не выпускал видео, и этому, этому есть несколько причин. Первая причина в том... Что закончился 2020 год. 2020 год закончился, началась чуть-чуть еще работа, а я помимо стендапа так уж сложилось, занимаюсь профессионально финансами э, в достаточно серьезной структуре. Вот. И э, помимо того, что появилась работа, карантины никуда не исчезли. То есть вот прошло лето, там был перерыв, ну, по понятным причинам все были в отпусках, а потом наступил небольшой карантин, локдаун в ноябре. В общем, это затянуло съемки видео. И, наконец, самое важное, я начал писать видео, стараться записывать материал, писать материал и записывать его уже с какой-то более-менее мыслью, но ну, во всяком случае, как мне кажется. Не просто про то, как я познакомился с девушкой в Тиндере, а, а более что-то свойственное мне в плане мироощущения, того, как я воспринимаю мир и так далее. И поэтому у меня появляются всякие монологии серии «Я феминист», где я рассказываю про то, почему я... Там нормально отношусь к феминисткам и не очень понимаю, почему так стереотипно о них все мысли. Это вообще в принципе о стереотипах. И это выливается в итоге в то, что некоторые монологи, на первом этапе, во всяком случае, они прям вот... вот люди их просто слушают. Люди слушают и не смеются. Но я же выступаю не только за то, чтобы были мысли. Все-таки люди приходят на стендап-мероприятия для того, чтобы посмеяться, а для того, чтобы был смех тоже. Поэтому некоторые монологи стали труднее, Точнее, все монологи начали сложнее доходить до эфира. Кто скажет, что, может быть, в том монологе, который вы только что посмотрели, в том кусочке не было никакой мысли. Но мы учимся, мы развиваемся, и, в общем, она уже в любом случае больше мысль, чем те мысли, которые были в том, что я писал до этого. А я напоминаю, что э, смысл этого канала — это за год попробовать собрать... Вот видите, вот такие, с такой дикцией, как можно попробовать что-то собрать, Правильно? За год собрать попробовать стендап-концерт. Сольный, исходя из э, того предположения, что за год получится набрать достаточное количество подписчиков, которые пришли бы на этот концерт. Спойлер, это немножко не получилось. Вообще, все, что получилось за год, я скоро выпущу видео наконец-то. Я много снимал про то, как мы выступаем, в каких местах, что такое андеграундный стендап. Ну, мы, я имею в виду, не только я, но еще мои коллеги, комики. Вот. И скоро, я надеюсь, выпущу этот материал на Канал. Хотел поблагодарить в очередной раз всех тех, кто оставляет свои комментарии под видео в виде тем для стендапа. Тот факт, что они еще не появились в виде видео снятых, он обоснован только тем, что темы начали быть, опять же, более глубокими. То есть оставляю темы, с которыми я могу быть уже типа «О, я не, не просто там типа, а вот почему береза черно-белая», да? А уже какие-то темы, с которыми я могу сказать, что типа, ну я не согласен с этой точки зрения. Но вместе с тем я обещал, что я буду использовать темы определенные. Вот кто-то мне оставил, я не помню, сейчас прямо с главы не возьму, но кто-то оставил под каким-то видео, а их уже достаточно много, чтобы искать, комментарии о том, что вот много везде охранников, типа. Но я думаю, что, наверное, их не так много везде. И я до сих пор еще не дошел до понимания, того, что имеет в виду этот человек, и как мне с этим согласиться, и только после этого я смогу написать монолог. Вот, в общем, такие дела, поэтому призываю вас и дальше писать темы, призываю вас ходить на стендап вживую, приходите на мои стендапы, у меня все время в аккаунте в Инсте и в аккаунте Independent Comedians есть ссылки на различные мероприятия, где я участвую, и не только я, есть очень много крутых андеграундных комиков, которых вы никогда не видели, и, может быть, никогда не увидите по телевизору, но они... Выступают просто офигительно. Короче говоря, всем тем, кто досмотрел до этого, следите за обновлениями на канале. Спасибо, что смотрите мое видео. Буду стараться делать их больше. Пишите комментарии, оставляйте лайки. Да, кстати говоря, многие, хотя многие, кстати говоря, уже после того, как я сказал, ну все, всем спасибо, все уже ушли. Ну, 90% зрителей, как показывает статистика, потому что я такой вот неопытный YouTube-блогер. Но зато это настоящий лайф. Я не готовлю текст, как и в стендапе. Я в э, некоторых пор перестал учить тексты, я просто вот что-то, о чем я хочу поговорить, вот это я и, и рассказываю. Понятно, что до, до этого заранее что-то прописывается, но прям до, до, дословный я текст не учу. И то же самое здесь, поэтому забыл сказать одну немало, немаловажную вещь. Многие из тех, кто смотрит видео, почему-то старое видео, пишут, что звук говно. Окей, я готов с этим согласиться, но в старых видео, в новых он все-таки получше. А в новых видео мы начинаем бороться со светом, который не очень хороший, несмотря на то, что меня так неплохо видно, но что у меня красные, а, но я так понимаю, вас это не беспокоит, а, напишите вот в этом видео конкретно звук все еще так себе или терпимо, я понимаю, что он не идеален, но он не достигает того качества, которое вы видите по телевидению или у крутых блогеров. На YouTube. Ну, потому что у меня самое простое оборудование. И я принципиально не покупаю что-то супер дорогое. Потому что, по моему опыту, как только ты бежишь впереди паровоза, покупаешь какое-то дорогое, дорогое оборудование или дорогую экипировку, сразу забрасываешь то, чем ты это покупал. Поэтому я пока держусь на самых простых элементарных каких-то устройствах. Вот это я снимаю на телефон, да, я все снимаю на телефон. Иногда не на свой, правда. вот. А самое главное, это еще является мотивацией для тех, кто, может быть, хотел бы запустить свой YouTube-канал, заняться стендапом и на этой базе запустить YouTube-канал любой другой YouTube-канал, но не хочет этого или боится этого, это делать, потому что у него там недостаточно много нормального оборудования. Или вообще его нет. И он боится, что если сделать все на простом каком-то, с простыми устройствами, то будет так себе. Ну, я считаю, что лучше, лучше что-то сделать, чем ничего не сделать. Даже на... на, на простом Поэтому пишите нормальный звук, нар... я подчеркиваю, нормальный ли звук, не тошнит ли вас, не укачивает от него и картинка, или нет, это важно. Если все еще ненормальный, то желательно добавить немножко подробностей, типа ненормальный, вот потому что хрипит у меня колонка, или еще что-нибудь в этом роде, перегрузанными. Микро... ну что-то, я не знаю, может быть меня плохо слышно, не знаю. И я постараюсь как-то с этим бороться, потому что когда вы пишете просто звук говно, не получается это исправлять. Вот, поэтому пишите, пожалуйста, подробности. А может быть, если он хороший, пишите, что хороший. В общем, спасибо, что досмотрели до конца. Вот теперь пока.